Ребят, хочу порекомендовать вам канал Трики The Clown 47. Парень снимает видосы про игры и переписки. У парня 10 подписчиков. Пожалуйста, поддержите его по ссылке в описании. Всем здорова еда и пять! Вы на канале 3D5 с вами Родионов. Кирилл. Сегодня у нас ролик о том, как я уезжаю в деревню. Ой, из деревни, блин. Короче, погнали. Ребят, здорово. Ну что, в общем, мы все сегодня уезжаем. Телефон пока на зарядке стоит. Скоро за нами подъедут. Ну, точнее, как скоро? Ну, мы без 28 уже должны быть, ну, где-то в каком-то месте. В общем, ждите. И да, я все буду снимать, что про... буду... будет происходить в дороге. Ну, не прям все, потому что это займет два часа. Так что просто... Ждите. Наконец-то сегодня настал тот день. 16 э, июля. Наконец-то мы уезжаем, а ролик выйдет 17. -го. Туристы готовы? А, туристы. А Серёжа, вы же приедете завтра, я Надя заказала яйца Лена, и заберёте завтра сразу. Или в субботках поедете, утром забежите. Ну, вы же поедете, чтобы вы уезжаете. Там, а я да? яйца заказала, Надя, чтобы... А, ну, ну и всё, и тут. Чтобы там с собой чтобы... Я так и говорю. Потому что сейчас там а сумки, может, у кого-то там... А здесь свободно Время будет. Время открывать эту... Я только сейчас закрыл, блин. Хе, э, блин. Вот это не повезло. О, багажник-то большой. Большой. Слава вот богу. Твой самокат сюда лежит и стояли, Ну стоя не войдет, но лежа войдет. Потому что я знаю, его габариты, не войдет. Так, все, ребят. Чай, сейчас бьем. С собой. Ехать-то вы Там они в коробке, Оп! там они замотаны да? все. Только не? вот так вот. Ну. чтобы не упал. Так. Ну что, я на заднем, как обычно. Я дарю вам в город изъехать, заправить. Знаете, я тебе что сказала. Да? Она знает? Да, знает. Я говорю, я вас в город а, заправляю. А, ну ладно. Она добро дала? Все хорошо. Дала добро. Все Все везде. Везде. Ну разве что на весенней Не работает, работа сейчас, мне сейчас потолки пилить надо в доме. Надо побои мыть от а русским лесом. А, -а, -а. а мне тут заговаривают. Этот лес, этот не ест. Этот лес, этот не ест. Ну да разному где-то вдвоем там можно человеком где-то помидоры подушки помидоры не живая да. кефир там с клевом <связь> кстати мне наконец-то это в костях выдавили теперь могут кого-то вставить слава богу а то был по сути у вас вот такой и... в одном месте 12 как вот на 12 написал в местах а ну а разных больницы что ли да. Или два врача разных? Разные врачи. Ни фига это. себе. Забыл про это, что-то сделали. это-то, не А ничего. я про это и не знал. Это какую? Не помните? Евромет еще как-то? Евромет, Это так как она сказала, в нем сделать это здесь не могу сделать. А в Евромет потом уже. А где здесь? Первая штука? Не могу. знаю, где она ну, там. В каком там. врач? Ну, а в Амагландии? Да, да. Они а... там сказали, что это... Ну, все, выходим. Ну, ну, нога, нога, нога. нога. Ну, поставит, нам, нам... Теперь ждем наш 76. Свою за водичкой или я схожу ты по карауне. Ты собой? пока ты сходи, как? я по карауле. Давай день тут у вас. углу ну, поставь, Давай, Серёжа, спасибо, а давай. давай. Я потом приеду, вечером ну, позвоню, прибежите. Дети, я и самокар. Ну и где? Самокат. Все это поставить. А, ну... Так, вы не выключайте этот самый телефон. Пока я здесь. буду стоять. Пока здесь. Все, что ребят, ждем следующее такси. Выключайте, не выключайте, мы все равно. Так, когда я был в такси в следующем, я не снимал, потому что как-то зло посадили посерединке. Трындец. Так что, вот. Ага. Ну вот. Трындец. Ребят, все, мы уже к дому подходим. О, ура, дверь открыта. Ключей-то нет, так что придется лишь комфорт заниматься. Не, не закрывай. Я сейчас что потом выйду сам закрою. Я не дойду туда. Я не доеду пешком. Так я тоже наверно. Че, буду звонить сейчас наверно маме, что? -то Ой, а то ключей то у меня нет. Ой. А, давай я сейчас поднимусь. Ты пока вызывай лифт. Угу. Все, пойду, поднимусь. Ты пока лифт хочешь, на кнопку нажми. Кому? На кнопку нажми? Я решил. Да пока мы не нажмем. Ага. Заходим домой. Всем пока. Итак. Вот так вот. Э, все закончилось. Всем спасибо за то, что смотрели ролик. Всем удачи, всем пока-пока. Не забудьте. Э, не забудьте ставить лайки, жамкать на колокольчики и подписываться. Самое главное. Ну и комментарии. Пишите пожелания. Всем пока!